После последнего видео о 8 необычных телефонах с Алиэкспресс, мне чаще стали показываться в рекомендованных такие телефоны, что я просто не сдержался и решил запилить еще одно видео. Всем привет и давайте же посмотрим, какой он китайский флагман по меркам Алиэкспресс. Погнали. Подобный, брат, как-то попадался нам в топ, но этот телефон другой фирмы, конечно же, так что ничего общего с предыдущим телефоном у них нет. Гуафон три 39 обладает такими же характеристиками, как и телефон с другого топа. Производитель уверяет, что этот телефон можно использовать как пауэрбанк, при этом он не указывает объем батареи в описании. Также телефон имеет достаточно мощный фонарик, ну а привести его можно за 2500 рублей. Снова очередной ретро-телефон. В стиле 90-х. Степаныч, обосрался врывается в наш топ, на седьмую строчку. Этот телефон также можно использовать как пауэрбанк, и снова нам неизвестно, сколько у него батарея. Радует наличие камеры и мощного фонарика. Ну и антенны, конечно. Опять для синхронизации с большим братом. А так, больше ничего интересного, цена этого телефона составляет 2500 рублей. Ну а теперь пошли телефоны посерьезнее. На ваших экранах серого VS7 с уникальным дизайном. До такого даже я бы не додумался взять и скрестить телефон с гранатой. Это поступок достойного уважения. Ну так вот, чем нас может порадовать этот телефон? Естественно, большой батареи на 3000 мА, наличием русской клавиатуры, наличием камеры и, конечно же, фонарика. Куда же без него? Не знаю, насколько этот телефон живучий, но раз уж он граната, то думаю, он надежный. Но ну, а купить телефон гранатом можно всего лишь за 1800 рублей. Блин, да это же очень дешево. Стиль и многофункционал. Это про него. Кексан, 3 восьмерки и 2 ноля. И меня. Телефон действительно получился очень красивым и стильным. Но не это меня привлекло в нем, а батарея на 5800 мАч. Это слишком много. Я из видео в видео об этом говорю, что для таких телефонов это слишком много. Этим-то и китайские телефоны выделяются на фоне других. Купить мощного стилягу можно за 1800 рублей. Этот телефон мечта любого курильщика. Почему? Смотрите сами. Да, это самый настоящий прикуриватель, встроенный в телефон, такого я никогда не видел, я даже не представляю, как это во вообще возможно, но все таки это работает. Телефон-зажигалку можно купить за 2000 рублей. Телефон с двойным экраном. хе хе как тебе такое, Илон Маск, э? Диагональ обоих экранов равна двум дюймам. Телефон действительно уникален, я таких вообще никогда в жизни не видел и не вижу больше нигде, кроме как на Алиэкспрессе. У телефона есть якобы HD-камера, чему я сильно не верю, так как телефон за 3000 рублей качественную камеру не может иметь. New Mind F16, очередной телефон машин. Но подождите, не переключайтесь. Этот смартфон не побоюсь этого слова, достоин вашего внимания, так как он на Android версии 4.0. Да, слегка старовата версия Android, но какие-нибудь легкие игры, думаю, что потянет. Камера здесь 1,3 мегапикселя, диагональ экрана 3 дюйма. Что очень мало для android телефона, много от него за 2500 рублей, требовать и не стоит. Новый конкурент Xiaomi, убийца флагманов, и это все, к сожалению, не про него. Но ну, по крайней мере, он выглядит стильно и красиво. Телефон просто невероятно огромный, толщина телефона составляет аж целых 3 сантиметра. Да-да, он очень толстый, а потому что у него очень огромная батарея, которую можно из него спокойно вытащить и использовать как пауэрбанк. Не телефона а мечта прям. И да, ребята, давайте соберем тысячу лайков, и я закажу за телефон. Вот реально, серьезно. 1000 лайков, и я сниму на него обзор, чтобы поближе его разобрать и проверить. Также поразитель уверяет, что телефон можно использовать как достаточно мощную аудиосистему. Не знаю, насколько это правда, но если мы наберем тысячу лайков, то я обязательно это проверю. Но ну, а купить его можно за 2600 рублей. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, видите новые видео про необычные и маленькие телефоны с AliExpress. Всем пока!